доброго времени суток я Игорь Черноусов приветствую вас на первом уроке тренинга активное продвижение в google первый урок у нас технический я расскажу что вам нужно будет сделать и все технические моменты прохождения нашего тренинга тренинг у нас проходит в видео формате вы будете получать все уроки в виде записанных подробных роликов вам на почту будет приходить ссылка на такую вот рода страничку на которой Будет один либо два ролика в зависимости от темы урока. Под роликом будут чаще всего дополнительные материалы, в которых будут размещаться ссылки на ресурсы, о которых я рассказываю в видео, какие-то дополнительные инструкции, дополнительные программы. Также в каждом видео уроке есть задания, которые вам необходимо выполнить. Смотрите ролик. Пользуйтесь дополнительными материалами, выполняете те задания, которые от вас требуются для успешного прохождения очередного урока тренинга. Я рекомендую вам просматривать, ставить видео на паузу и сразу же выполнять те инструкции, о которых я рассказываю в видеоролике. Можете смотреть видео со странички тренинга, можете смотреть со странички YouTube. Для этого вы запускаете ролик, нажимаете на значок YouTube и переходите на страничку ролика на канале YouTube. Здесь можно его разворачивать, даже можно при желании развернуть на весь экран, если вы что-то там не видите. И конечно можно менять качество. Все ролики записаны в Hd формате, поэтому все видно и все понятно. После просмотра видео и выполнения задания вы пишете отчет. Отчет пишется вот в таком вот бланке, который расположен на каждом уроки тренинга если вы не напишете и не отправите мне отчет вы не получите ссылку на следующий урок при составлении отчета во всяком случае первого вот в поле где написано ваше имя пожалуйста напишите свое имя и фамилию обязательно укажите фамилию Ну, например игорь только без ошибок черноусов причем вот это имя и фамилия должна соответствовать имени и фамилии который стоит у вас в аккаунте вконтакте для чего это нам потребуется для того чтобы в нашу закрытую группу попали только легальные участники этого тренинга в поле электронный адрес правильно пожалуйста укажите адрес своей электронной почты если вы ошибетесь в адресе то естественно письмо до вас не дойдет и затем чаще всего в произвольной форме пишите текст вашего отчета отчеты у нас в большинстве случаев закрытые об этом есть информация Отчеты будут видеть только я и вы, больше никто. Поэтому можете спокойно писать, задавать любые вопросы. Все отчеты я читаю и буду на них, естественно, отвечать. Написали отчет, нажимаем на кнопочку «Сохранить». Вот Нажатие на кнопочку «Сохранить» – это как раз и есть отправка вашего отчета мне на проверку. На вашу почту в течение ну, чаще всего там 5 минут. Придет ссылка на следующий урок. Если вы по каким-то причинам не находите у себя во входящих письма от отправителя «Трафик на хлеб», именно с таким именем будут приходить вам письма, все темы писем будут называться по названию нашего тренинга. Это «Эффективное продвижение в Google+.» Если в течение 50 минут, как я уже сказал, вы не находите письмо, открывайте, пожалуйста, папочку «Спам» и посмотрите здесь. Довольно часто... Письма попадают именно в спам-пап. Найдите нужное вам письмо, пометьте его и нажмите не спам. Все остальные письма будут приходить вам в папку входящей. Как только вы опубликуете отчет, то есть нажмете на кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ вы попадете на страничку вебинаров обратной связи. Вот на такую вот страничку. Я вам сразу рекомендую сохранить эту страничку себе в выбранной. Нажмите себе на звездочку и сохраните эту страничку. На этой страничке каждый четверг в 20 часов живые вебинары приходите задавайте вопросы и я буду вам на них отвечать если по каким то причинам вы не можете прийти в живую на вебинар опять же на этой же страничке вы можете посмотреть запись последнего проведенного вебинара для того чтобы я видел что вы Движитесь по тренингу, пожалуйста, когда вас перекинут на страничку вебинаров обратной связи, напишите в поле комментарии, там, урок такой-то пройден. Но сейчас ведутся параллельно несколько тренингов, поэтому напишите, пожалуйста, какой тренинг вы проходите, там, тренинг Google+. Ну и последняя рекомендация. Я вам все-таки рекомендую вот эти вот ссылки на уроки тренингу сохранить себе где-нибудь в текстовый документ для чего потому что скорее всего у вас возникнет желание посмотреть какие-то уроки в следующий раз то есть если вы письма удалите из своей почты то нормально перейти на нужный вам урок вы не сможете поэтому сохраняйте их в текстовый документ и будете спокойно просматривать нужные вам уроки что вам нужно будет сделать в отчете к этому уроку? Вам необходимо подключиться в скайп-чат. В дополнительных материалах к этому уроку будет ссылка на подключение к этому скайп-чату. Если вы пользуетесь скайпом, Подключайтесь, добавляйтесь к чату участников тренинга. Следующее, что вам нужно сделать, если вы хотите получать упоминания о предстоящем вебинаре обратной связи, вот на страничке вебинарной, на которую вы попадете сразу же после публикования отчета, нажмите на кнопочку "Получить подарок". Вас перекинут вот на мою страничку подписки. Введите свое имя и ваш электронный адрес и нажмите на кнопочку "Забронировать". Раз в неделю вам будет приходить приглашение на вебинар обратной связи. Письмо будет приходить только один раз то есть не будет серии писем там вебинар через час начинается через полчаса через 15 минут нет это просто напоминание кому нужно тот придет ничего другого вы лично от меня по этой базе получать не будете только приглашение на вебинары обратной связи которые проходят каждый четверг 20 часов а следующее что вам нужно сделать Подайте заявку в нашу закрытую группу. Эта закрытая группа создавалась, еще, когда шли тренинги по YouTube. В этой группе будет отдельное обсуждение, посвященное нашему тренингу. Будет написано «Тренинг. Эффективное продвижение в Google+. В этом обсуждении я буду выкладывать всю какую-то дополнительную информацию по тренингу». Как я уже говорил, в этой группе очень много всего, всего разного и полезного, поэтому не надо сразу все качать. То есть пройдите тренинг до конца, а затем можете спокойно разбираться со всеми материалами, которые здесь выложены. Вам требуется нажать на кнопочку «Присоединиться» и написать личное сообщение мне, то есть на моей страничке. Ссылка, опять же, на мой профиль ВКонтакте будет дополнительных материалов. Напишите мне личное сообщение. Добавьте меня в закрытую группу. Прохожу тренинг по Google+. Значит, сообщение нужно будет делать с того профиля имя которого вы указали, как я уже говорил, в отчете. И только тогда, получив личное сообщение от вас и проверив ваши отчеты, я добавлю вас в закрытую группу. Пожалуйста, не пишите никаких сообщений в самой группе. Здесь есть отдельная, недавно появившаяся ссылочка «Сообщение сообщества». Здесь люди пишут, но это я не всегда читаю. Не надо этого делать. Если хотите, добавляйте меня в друзья. Я всех принимаю. Всем живым людям вконтакте я рад. Бланки отчета можете написать. В группу вступил, в чат добавился, на рассылку подписался. Вот если вы хотите собирать друзей в социальных сетях, а я всегда это рекомендую делать на первом уроке тренинга, опять же в бланке отчета оставьте ссылку на свой профиль и приглашение. Добавляйтесь, в друзья. Можете оставить ссылку на профиль ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, ну, в любых других социальных сетях, где вы развиваете свои профили. Вот на этом все технические моменты прохождения тренинга я вам осветил. Если будут какие-то вопросы, Задавайте их на вебинарах обратной связи, я обязательно отвечу, и если потребуется что-то дописать, что-то уточнить, я допишу отдельное видео и тоже выложу его на страничке нашего первого технического урока. Большое всем спасибо, всем удачи, пишите отчет и получайте следующее задание.